Да, вот титр, который наводит грусть на поклонников Александра Дмитриенко. К сожалению, из-за технических проблем не примет он участие в дуэли с Георгием Чевчаном. Гоча таким образом в одиночку проедет оцениваемый участок, порадует нас с вами. Хорошо, так как и темп может покажет нам скорость. Мельнику Титром какую-то долю секунды. Вот Хотел бы посмотреть, что там со скоростью. Потому что своевременной была постановка, так что можно было бы поэтому можно было бы как раз адекватно оценить, насколько это все было быстро. Следующая пара участников топ-16. Действующий чемпион российской дрифт-серии против одного из самых опытных наших дрифтеров, пилота из Санкт-Петербурга. Очень-очень разные автомобили, общего у них вообще ничего, кроме четырех колес. Георгий Чевчан в роли лидера начинает эту дуэль. Очень хорошо через первую клиппинг-зону, что будет во второй, по самой кромке. Пучинин тем временем был за пределами трассы как минимум двумя колесами. Будем считать на повторе перекладка. Опаздывает с этим элементом Аркадий Пучинин. И еще одна. И снова Аркадий едет намного уже, чем ждут участники очередной дуэли раунда топ-16. Зеленый свет. Поехали. Как близко? Два автомобиля. Мне показалось, что там даже контакт назревал между двумя машинами. Достаточно было довольно неосторожного движения Аркадия Пучинина. Аркадий добирает угол второй клипин Очень близко к нему. Георгий Чевчан. Перекладка удержится ли Аркаша? Да, удержался, надо же. Гочи срезал там по траве и попал в предпоследнюю клиппинг зону. Аркадий Пучинин, вот это было здорово, давайте посмотрим повтор. А Никита Шиков встретится с кем бы вы думали? Да, с Гочей. Единогласное решение судейской коллегии. Сильвест 15 против Toyota GT86. Последний представитель команды «Форвард Авто», у которой традиционно как-то не складываются отношения э, с, вот с этой трассой, International «Интернешнл Сокет». Ну, посмотрим, что будет на сей раз. Георгий Чевчан в шаге от полуфинала, как и Никита Шиков. И не удается постановка Шиков бьет он свой автомобиль. О. Практически по рецепту Сваринского. И огонь даже. Боже, что ж там горит. Выскакивает Шиков из автомобиля. Вот чего сейчас не следовало наверное, делать, так это открывать капот самостоятельно. Сразу здесь спасатели с огнетушителем. Все. Быстро ликвидировали возгорание. Браво, браво спасателя. Сейчас, конечно, будет там контрольный пролив, чтобы убедиться, что ничего больше не загорит. Температура там, конечно, очень высокая. Ох, сразу вспомнился мне Федерику Шерифов. Евгений Лосев и Аркадий цареграцев Поехали! Гоча в роли лидера в дебютном акте этой дуэли. Первый проезд этого хита... И Гочи умудрился оторваться от соперника с более мощным двигателем. Причем больший угол сейчас у Гочи. Там Аркаша скорректировался во второй в зоне Сверхуродной перекладки тоже не получился. Одно колесо было за пределами трассы у Скайлайна. Но теперь уже Аркаша вплотную подъехал к Гочи. И вот здесь мы наконец-то увидели минимальную дистанцию между двумя автомобилями. Поменялись местами. Как мне показалось, там за долю секунды до зеленого сигнала Аркадий попытался сорваться с места. Бортобра, тем не менее, разгоняются автомобили. Гочи рискует таким образом. Но этот рис в данном случае совершенно оправдан. Синхронная постановка. Минимальная дистанция между автомобилями. Оба мажут мимо второй клипин зоны. Где они? Вот они. 120 км в час было на постановке. И Гоча мертвой хваткой вцепился в своего оппонента в Аркадия Цереградцева и не отпустил до самого финиша. Аркадий Цереградцев будет сражаться за третью ступень пьедестала почета. Вот Аркадий Цереградцев точно не был среди тех, кто как-то как особенно был рад. Но я думаю, что более-менее теперь свел счеты с Атроном Аркадий Цереградцев. Оказался уже на подиуме. Теперь может спокойно смотреть на своих коллег. Владивосток представляет Илья Федоров и Красноярск Георгий Чевчан. И они начали эту финальную битву. Теперь только ваши аплодисменты, друзья. Поехали! И у нас есть судейское решение. Победителем второго этапа РДС Гран-при 2018 становится Георгий Чевчан. Сейчас какой-то, можешь вспомнить ключевой момент этого этапа, когда ты уже понял, что, в общем, все складывается и уже можно, можно как-то, если не рассчитывать, то прицеливаться на подиум. Ну, конечно же, мы поработали, все, что поняли на прошлых этапах врезания, воспользовались и применили все записи, которые в прошлом году записали. Все попробовали по настройке подвески, по ширине колес, по давлению в шинах, стена, которую не видно вечером, потому что засвеченная вот эта часть. Тоже визор специально подбирали на шлем. Много, много пунктов мы применили и получилось. Аркадий реграцев Илья Федоров, Георгий Чевчан!